Друзья, здравствуйте! С вами Юрий Павлов, Инвестиционный центр Павловые и партнеры». Сегодня я хочу вам рассказать о том, как настраивать ключ, то есть ЭЦП, для торгов на активах госкорпораций. Смотрите, видео разобью сегодня на две части. Первая часть – по настройке, здесь вкратце. Ну и вторая часть – альтернативные варианты. По настройке. Здесь делается все стандартно. Когда вы участвуете на активах госкорпораций, вы также покупаете ключ, как и на любые другие торги. Что вам нужно сделать впоследствии? Сделать настройки. Это настроить ваш браузер, это настроить программы Копиком и вообще э, CryptoPro и все соответствующие программы, которые понадобятся. Как правило, когда вы покупаете ключ, вам дают комплект программ, дают инструкции, а иногда даже помогают их настроить. Вот. Но здесь бывают сложности и трудности. В чем? Программа настраивается, как правило, под какой-то один ваш рабочий браузер. А бывает еще и на одной конкретной машине. То есть на другой машине нельзя работать с этой программой. И что бывает? Начинаются торги, вы заходите в э, браузер, открываете, соответственно, площадку для торгов, начинаете искать кнопку купить, но ну, не купить, а подать заявку и так далее, кнопки нет, как так? Оказывается, вы настроили э, ключ под один браузер, а открыли другой браузер, пока это вспомнили, этот закрыли, тот открыли, открываете, кто-то уже поставил ставку, пока вы вот это вот все ждали, вот эта заминка получилась, то есть бывают такие нервные ситуации, но ключ, ключ есть ключ, да, с этим работаем, и если вы профессионал, у вас, конечно, все будет четко, но для новичка здесь есть вот такие особенности. Альтернативный, второй вариант, что можно сделать. На, соответственно, активах госкорпорации вы можете просто прийти на торги и участвовать без ключа. Есть вариант участвовать вообще без ЭЦП. Новичкам рекомендую сделать именно так. Вот, то есть никакой головной боли, это первое. Второе, плюс какой, никаких переплат, то есть вы не платите заранее за какие-то ключи, они вам просто не нужны, никаких вложений. То есть пришли на торги, где нет ключа, и начали сразу участвовать. Конечно, сейчас каждый может подумать, да, я пойду теперь на активы госкорпорации и буду участвовать только без ключа. Это тоже неверно. Для начала это хорошо. Попробуйте, поучаствуйте. Но если сосредоточиться только на торгах, где нет ключа, вы можете пропустить все интересные объекты, которые есть и на других торгах. Потому что рынок он большой. Вначале попробуйте так, а потом берите ключ, регистрируйтесь и делайте следующие шаги. Поэтому смотрите, активы госкорпорации в данном плане, как итог, он идеален как для новичков, так и для профессионалов. Все очень легко, все очень просто. Просто идеальные торги и самый отличный легкий старт. Друзья, подписывайтесь на видео, ставьте лайки, приглашайте своих друзей, а также задавайте под видео вопросы. Я и Наталья Павловна будем отвечать. А с вами был Юрий Павлов, инвестиционный центр Павловые партнеры. И ждем вас в следующем видео.